Рассмотрим бой по полулегком весе 272 номерного ивента промоушена UFC Умара Нурмагомедова и Брайана Ну, Умар Нурмагомедов это 26-летний российский боец, обладает отличными борцовскими навыками, хорошей ударной техникой, достаточно неплохим кардио. В профессиональной карьере идет на стритки из 13 побед, при этом ни одного поражения. Правда, в UFC он провел всего лишь один бой, но против достойного оппонента Сергея Морозова, я думаю, вы знаете, кто это такой. Но он его финишировал во втором раунде с абмишеном. Он выходит на бой после годового простой из-за травмы колена, но учитывая, что он из команды Хабиба Нормагомедова, ну, это двоюродный брат Хабиба, а там, как мы знаем, ребята не выходят на бой неподготовленными. Думаю, он восстановился и вернулся к прежним боевым кондициям. Брайан Келлахер. Это американский боец, ему 35 лет. Да, он старше Нормагомедова, он почти на 10 лет, но тем не менее это достаточно опытный и крепкий боец. За плечами у него 36 боев и в 24 боях он одержал победу. Да, его не называют топовым бойцом, но звание крепкого, если он как минимум заслуживает. Это универсальный боец, большую часть времени в поединках Келехер проводит стойки, любит зарубиться, может не только нокаутирует, но и досрочит нибудь болевым или удушающим. Но, к сожалению для Брайна и, надеюсь, что к счастью для Умара, достаточно часто Келлахер подается и сам на сабмишины. Умар проведет бой не в привычной для него легчайшей весовой категории а в полулегкая. но я не думаю, что это как-то повлияет на его выступление в худшую сторону, потому что ему не придется как минимум гонять много веса. Учитывая, что Келлахер достаточно жесткий боец, стойки я не думаю, что Нурмагомедов будет рисковать и пытаться добивать победу, обмениваясь ударами. Хотя у него тоже неплохая стойка. Зачем? Если можно перевести там задушитель, сделать болевой. Я тут, наверное, особо и не буду выдумывать ничего. Просто поставлю на победу Умара Нурмагомедова болевым удушающим или сдачей с коэффициентом 2.5. Можно, конечно, присмотреться на полный бой. Ну, не знаю, что-то мне кажется, что Умар все-таки досрочится Мишином Келлахером. Ну, а так, подписывайтесь на канал, пишите свои мысли в комментариях, буду рад их почитать. Ставьте лайки. Все, давайте, до следующего боя. Пока!